Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович Ээ, Продаю тему э, автомобиля Volkswagen Passat э, B6 Ээ, Отличный автомобиль, очень мне нравится Уже очень давно езжу на нем Никаких отзывов, все только положительные О чем хотел поговорить Что каждый авторист данного автомобиля э, Сталкивался с такой вещью Когда вы заводите автомобиль У вас загорается Now. вот О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что э, нужно э, провести сервисное обслуживание автомобиля. Вот. Э, на некоторых автосервис данную э, вещь сбрасывают компьютером. Вот. Но если, если я покажу сейчас, как это сделать своими собственными руками. Вот. Операция нехитрая. Что мы делаем? Вот у нас есть здесь две кнопочки. Вот. Нулевый ключик. Мы зажимаем кнопку ключика нажимаем и одновременно включаем зажигание вот загорелась у нас кнопочка сервис now дальше у нас часы и минуты дальше мы нажимаем на минуты вот и последующие на часы все вот теперь все у нас работает сервисный интервал у нас сброшен Ошибочки говорят, это мы только что поменяли. А кому, на новый. Кому было полезна данная информация, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока!